Здравствуй, с тобой Тимофей Стадник, город Новосибирский, бизнес-тренер коуч. У меня к тебе вопрос. Тебе бы хотелось создать дополнительный источник дохода в интернете или несколько таких источников, которые приносили бы тебе достойный доход и при этом ты бы занимался любимым делом? Хотелось бы тебе создать свой инфобизнес, который бы тебе начал ну, с нуля, приносил бы 100 тысяч рублей в месяц и выше? Или хотелось бы тебе просто узнать, что такое инфобизнес. Если бы тебе интересны ответы на эти вопросы, и тебе бы хотелось создать свой бизнес, посмотри это небольшое видео до конца. И в четверг, 25 апреля, я проведу бесплатные вебинары. По поводу инфобизнеса. Что это такое, почему именно инфобизнес, чем он отличается от традиционного бизнеса, где там вообще есть деньги. вот Я тебе расскажу, почему инфобизнес, почему это сейчас такая модная тенденция или тренд, как все говорят, и люди этим занимаются, и школьники там 14-15 лет, и пенсионеры, и зарабатывают при этом за месяц столько, сколько некоторые люди ну, на обычной работе и за год зарабатывают, или даже за год столько не могут зарабатывать, как некоторые люди просто зарабатывают за месяц. Я тебе расскажу, откуда там берутся деньги, я тебе расскажу, как ты можешь создать свой инфопродукт, какие тебе шаги надо для этого пройти. Расскажу гиды заработка, которые существуют в инфобизнесе, в интернете, в офлайн, в онлайн, ну разные способы. Да? Ты, у тебя будет вообще пошаговый план, как выйти с нуля на доход 100 тысяч рублей в месяц, выше, там все зависит от твоих уже планов, амбиций, целей, там... Вот этого всего, да? Это очень коротко, о чем мы там затронем, поговорим. Еще раз, смотри, вебинары будут проходить с 8 часов вечера, во вторник и в четверг. Они бесплатные, но по предварительной регистрации. Вот под этим видео ты видишь или ссылочку, или форму. Зарегистрируйся, ты получишь дополнительную информацию. Ну, плохая новость какая для тебя, что места всего 50. Поэтому, если ты хочешь занять свой стул редко на вебинаре, чтобы там на нем присутствовать, тебе нужно только интернет или колонки и наушники. Все, ты просто присылаешь ссылочку, ты на эту ссылочку нажмешь, заходишь в комнату и просто меня слушаешь, можешь задавать вопросы. Тут все до предела просто, если, допустим, ты никогда еще не участвовал на вебинаре. Приходи туда заранее, вам будет много чего интересного, ты сможешь мне задать свои вопросы, я тебе все расскажу, обратную связь ты получишь. Итак, регистрируйся на вебинар прямо сейчас по ссылке или в форме под этим видео. И до встречи на вебинаре «Как создать инфобизнес с 0 до 100 тысяч рублей в месяц и выше». Это коротко о том, что будет на вебинарах во вторник и в четверг. С тобой был Тимофей Стадник, город Новосибирск. Регистрируйся на вебинары прямо сейчас.